что на моем канале на YouTube самый популярный плейлист на моем канале это кино да и новое обновление уже набирает свои обороты и популярность новое обновление уже закончилось и практически мы начинаем новое обновление что же ребята давайте исправлять все такое ставьте лайки подписывайтесь где-то в чернобыле в одном доме в квартире 66. Один подросток, Кузьмин Павел, играл в одну страшную игру. Это была проклятая игра. И Пашу нашли в квартире 66 мертвым. Но осталась эта видеозапись. Это самое у нас самый последний день, поэтому мы отыгрались. Я играл 28 дней. Это все. Это. Все. Это... Это... Иппаде... Иппаде... Иппаде... Ну а эта смерть была клинической. Очевидцы не успели дождаться скорой, так тут же Павел проснулся содержимостью.